Да, сегодня вновь с удовольствием присутствую на форуме эстетической медицины «Тренды-2022». Спустя год мы вновь собрались здесь. Я на форуме уже третий год, получаю огромное количество полезной для меня информации. Да, и каждый год мы посещаем это мероприятие. Мне очень нравится атмосфера, это действительно потрясающий форум. На этом форуме я получаю просто эстетическое удовольствие от того, сколько красоты нас всех здесь окружает. Форум – это потрясающее мероприятие. Здесь собрались самые лучшие спикеры, самые квалифицированные специалисты. Такое ощущение, что здесь собрались счастливые люди, и которые хотят сделать мир чуть-чуть лучше, красивее и счастливее. Очень-очень интересное мероприятие. Ждала его целый год. Спасибо большое организаторам. Я рада быть причастной к такому большому форуму.